Вот, мне повезло как утопленнику. Следующий. А, ну, правда повезло, я стал обманутым дольщиком. А, мои родители купили квартиру мне, вот, а, и мы вляпались в вот эту всю совершенно а, эпическую фигню. Следующий. А, и вот это, правда, дало очень много, потому что, ну, во-первых, это было три года, сейчас можно полистать, яростной борьбы. Это я лежу на Красной площади, а вокруг меня ОМОНовцы, которые не понимают, что со мной делать, а людям я рассказываю, в общем, что я здесь делаю. А, вот, это где-то, по-моему, болотное, не, это не болотное, это, О, господи. У Маяковского, вот, э, но ну это тоже вот три года постоянной борьбы, они закаляют. Это я все к чему, вот как э, понять, что ты можешь? У нас в стране столько проблем. Люди, займитесь общественной деятельностью, это так классно. Вот. А Нет, я рассказываю про объект, который мы сдали. Вот серьезно, сейчас можно не листать, я остановлюсь на этом. Мы дрались за это, нас было э, вот здесь вот, э, что-то около 25 домов, вот, и здоровый микрорайон, там живет около 25 тысяч человек. Вот из 25 тысяч человек у нас было 7, которые предметно занимались этим вопросом. а 7, которые постоянно бегали, приковывались о Госдуме к наручникам, которые устраивали, в общем, несанкционированные санкционированные митинги, которые занимались и что-то двигали. Вот, за три года мы сдали этот объект. И 25 тысяч человек получило возможность вселиться в свои дома. И когда ты ходишь, вот вокруг тебя эти 25 тысяч человек, ты у них там живешь, они у тебя соседи, они с тобой тебя знают лично, здороваешься а, с ними вот как-то так за руку ты потом понимаешь, что ты можешь, ну вот можешь. А мне повезло, ну вот в том смысле повезло, что у меня были вот эти обманутые дольщики, я случайно, ну меня туда вписали, да, В чем? А, эту квартиру купил даже не я, ее купили мои родители, в общем. Что, Нет, это Домодедово. Вот, но, правда, вот видов общественной деятельности в России – много-много-много. Можно сказать, что сейчас, в общем, закон о митингах, что-то, в общем, сейчас стало сильно сложно. Нет, правда, столько точек приложения, чтобы взять и после этого понять, что ты можешь. Ты можешь что-то сделать, то, что повлияет вот непосредственно на ну, огромное количество человек. И вот это ощущение «я могу» оно дает вектор для того, чтобы двигаться. И для каждого это может быть свое. Для кого-то это обманутые и кто-то, может быть, попадет в какие-то фонды, кто-то найдет собственное и создаст это с нуля. Ну, вот возьмите что-нибудь, сделайте это очень круто, потом результат очень мощный. А ну, вот, зачем это? Ну, для того, чтобы двигаться дальше. Для того, чтобы было ощущение, что от тебя здесь и сейчас что-то зависит. А когда от тебя это все зависит, ты потом уже заряженная энергия. Можно дальше. Объект сдан, если что, Да, опасности. объект сдан, 25 тысяч человек. Я не знаю, но, честно, простите меня за пошлые картинки, я их быстро подбирал. Ну вот толпа, да? То есть потом ты понимаешь, что этим людям здесь жизнь, они на практике там живут, можно дальше. И это очень сильно заряжает, это очень сильно мотивирует. Вот, и, а что я здесь хотел рассказать? Сейчас. А, ну да, и после этого вот самое главное ощущение, что у тебя формируется, что... Э, вот у тебя мысль сделан не расходится, после этого все складывается в какую-то кучку. Ты захотел что-то сделать, ты это сделал. То есть оно какое-то не вообще там само по себе, а вполне конкретно: Я хочу А, я получаю А, и я к этому иду. Ну, правда, глаза потом совершенно ословелые, вот улыбка немножко придурочная, но в целом, вот, очень-очень э, э, заряженное такое состояние.